И всем привет, дорогие друзья! С вами я, Ванек. Мы с вами продолжаем проходить GTA 4. Да, это четвертая часть GTA. -хи. Я выспался, ну, немножко, конечно же, да. Того же мне полностью выспаться, нужно было бы еще два часа продрыхнуть, пролежать в кровати. Ну, наверное, все, хватит уже. Рокстар, Рокстар Ночь, Трейдмарк, GTA 4 и... Играть. Да. Роман. Этот. М -м -м, да. Влад. Нико. Идет загрузка Clean Getaway. Очистите свободный путь, что ли? Хувбить. Влад, до Влада только надо и все. Эм. На это. Сохранить игру. В алтаре отсутствует, вы действительно хотите в третьем, ну да, сохранить хочу действительно. Подождите, пожалуйста, пока игра сохраняется. Назад надо. надо на тап нажать сообщение. Так, чё тут. А, нет, точно так. Влад, деревня, приезжай ко мне, есть работа. Ага. Я бы, на самом деле, не доверял бы Владу, потому что ну, он общается с нами как с э, дураком таким деревенским. А мы.. А мы, ребята, с вами можем, на самом деле, по по миру, пока.. Что, точнее, ай, I... я выйду. Выну тебя из машины, чувак. Иван, это not so terrible. Иван, это не ужасный. Отправлять в гараж Романа. А, да, точно. У меня же вот эта машинка. Вот это вот у меня. А не этот. Не супер быстрый. Иван не ужасный человек. Я про себя сейчас говорю. Этот Иван Тузов не ужасный человек. Автомагистраль брокер Дюкс. Чёрт. Чёрт. Excuse me, миссис, мистер. Я так хотел левостороннее движение, ну... Наиграть, короче, я в Слиппин Dog. а в Слиппин кстати... О, Иван пытается сбежать, догоните его. А в Слиппин Dogs левостороннее движение, реально, потому что там Корея это. Right, Ivan, Ладно, Иван, покончим с этим. Ай, блин. С помощью спейса надо тормозить. Ага. Это медленная, сука. Вижу так. Ай, Блин, черт. Он же тут вот направо сейчас поехал. Ага. Сейчас опять направо поверну... Я тебя поймаю, засранец! Эсхол, задница! Эсхол, это... Не засранец, это реально... А ругать такое... Да, кстати, Эсхол это реально засранец. Ну вы можете сами посмотреть в переводчике, что это как говорит. Знаешь, sure не Влад попросил убить тебя, теперь начинаю понимать, game. почему. Иван, убегать на строительную площадку, догоните его так. Так, Enter. Выйдем. Ты скоро в этом убедишься. Ага. На э, Enter. Э, ну, чтобы забраться на лестницу, нажмите Enter. И чтобы подняться наж или спуститься нажмите V или S. Ну, собственно, тут, тут у нас быстро ноги, да? Так, на Enter. Э, э, так, тут на Enter надо. И на V или S. На Enter. Ну и все Вот так вот сюда. Вот. Забрались, поднялись. пытаешься убить моего брата. Влад сволочь, он подставил меня. Ну да. Влад такая скотина. Чувак, like no ты вполне гнилась Владу. No, do Ай, блин, черт. Так, стоп, мы на одном уровне что ли? Стоп, я должен так нажать на Enter здесь, сюда, вот на Enter, и подниматься, подниматься. Что Черт, я вспотел стой? уже, вот дрянь, вот дерьмо, реально, лестница, лестница, эх, моя самая ненавистная, не обожаю я лезть, короче. А то у нас быстро ноги, да? Ваня, ну. Кстати, блин, я ж Ваня, блин. Забыл, запамятовал вам сказать, ребят. Я ж Ваня. Ну да, Ваня. Так, стоп. Он сбежать вздумал. Так. <эрил> а. А. А. а, не, не сюда, блин. А, мне опять подниматься. Да я не сюда, я не к вам надо мне. Да и тем более в Америке же реально есть поправка, чтобы носить оружие там, блин. Джеймс Стрит. А, F2 для сохранения этого клипа, нажмите F2. Ну, F2 у меня, вот, интернет, собственно, в самолете режим, вот. Я не могу на F2 нажать, потому что у меня на F2, ну, интернет то отличается, то включается, короче. че типа того. Убить бич, street стрит Так, стоп, а... А у меня... Чёрт! Черт, позорный. палки Фигово. У меня оружие отобрали, ребятки. Реально, лучше попозже, короче. Продолжим с вами, короче, играть мы в следующей серии в GTA 4. Пока-пока, ребят. Давайте, до скорых встреч. Увидимся в следующих эпизодах GTA 4. Пока-пока. Сволчи, гады, скотины. У меня оружие отобрали.